Всем привет, на связи мистер Офисерк, и мы продолжаем играть ларкой в игре Head of the Tomb Raider. В прошлый раз в прошлой серии мы натянули на себя новый костюмчик это чешуя К. Дает он следующую двойную защиту в ближнем бою. И после того как мы рассматривали выбирали себе костюмы, смотрели, как они выглядят, мы решили прибежать в эту пещерку, где когда-то не до конца дошли. И нашли здесь вот в реликте, на котором я стою, вот здесь вот, вот в этой плите, мы нашли сапожки, и сапожки вечерней звезды, которые нам позволяют собирать два раза больше чего-то там, но не уловил я чего они больше собирают собирать. Вот, и теперь вопрос стал о том, как отсюда выбраться. Мы прыгали, бегали, искали, путали, ничего не нашли. И после этого я решил еще попытаться походить, побродить, попрыгать, побегать. И смотрите, что я увидел. То есть, как бы отсюда... Я это ничего не видел. И даже посмотрел видосик... Того, что я записал, тоже не особо-то видно. Ну, в общем, вот он, походу, выход. Давайте теперь попробуем отсюда уйти. Вот здесь можно подняться наверх. Отлично. Я так и думал. В принципе, логично. Я ранее стрелял в эту штуку, как вы помните. давайте. Поднимемся вверх. О, смотрите, тут какой-то этот. Красивый парень из камня. Так, ну что, ходим отсюда. Тут я, я даже не стал смотреть, что тут есть, что нет, но мне кажется, тут ничего и не будет. Все, что нужно, мы с собой уже забрали, и сейчас нам просто отсюда выбраться. Так? А, прикольно. Не интересно, Не, мы сюда не допрыгнем, скорее всего. Ладно, уходим отсюда. Только лишь бы не наткнуться ни на какую ловушку. Будет все очень и очень печально. Так. осталось вспомнить? Куда бежать-то? Хм, а что будет, если мы... Оп, Красота. Красотень-то какая. Ляпотень. Короче, понятно, ловушки можно вот так вот ломать, скажем так. Ломать, да? И потом уже сложнее будет там пробираться, но зато уже потом явно не выпадемся Так, всех потрогали, теперь уходим отсюда. Только помню, больше тут вот такого не было плохого. Насколько я помню, здесь еще какая-то пещерка была неподалеку. Я думаю, сейчас все-таки ходим мы в нее еще. О, гробница испытаний называется. Давайте, какого у нас ледоруб или что там ледоруб, по-моему, нужен был. Он у нас теперь есть. Сейчас мы ломаем все это дело, посмотрим, что у нас здесь находится. Так, я вижу, известная территория гробниц Дании. Вопрос потом, как мы... Просокли до А, Блин, да это еще и пропасть. Держись! Отлично, продержались. Да нафиг ты волосы поправляешь, он лучше растения сарк. Полезно занятие поправления твоих волос. так и должно было бы, да? или мне просто повезло дико ладно хоть разрабы подумали что есть такие как я которые упадут все равно Противовес вот они к на пути. С своим противовесом я тут пытаюсь найти всякую штуку, которую можно собрать она уже думает как тут Двигаться. Так, секундочку, я себе поярче сделаю, по красоте. Так, у нас получается Возможно, это один из путь прегражден вот этой статуей. Такая. Странно, что она красным не загорается. Здесь у нас есть механизм. Так, моего веса недостаточно. Значит, нужно эту систему поднять. Ёть? Нет? Но, погоди. Противовес привязан к статуе на пути. Вовес привязан к статуе на пути. Смотрите, вот у нас тут еще можно обсмотреть вот эту штуку. Обнюхать. <звук> Изображение Ахпуча, Бог смерти. бога смерти и правителя Метналя, девятого и самого ужасного круга ада в мифологии майя. Ахпуч любил надевать на себя гниющую кожу мертвецов и выходить на поверхность, чтобы охотиться на живых. Легенда гласит, что спастись от него можно было только одним способом. Кричать и вопить, словно от непереносимой боли. Тогда бог думал, что вас уже мучает один из его подручных и оставлял вас в покое. Неудивительно, что его предвестником-демоном была сова по имени Муан. Блин, жесть. И чтобы спастись, нужно было орать во на горло. Так... И больше мы здесь ничего не видим. Противовес привязан к на пути. Ты, Ларка, что предлагаешь? Я вот пока не вижу выхода. Сложившийся ситуаэйшн. Хотя, наверное, все очевидно. Так, стоп. Так. уже интересно. Так. То есть, если мы сейчас спрыгнем, Это байда уйдет, да? А нет, смотрите-ка. Жесть, то есть оно там встало и обратно не хочет. Окей. Понятненько. Так, давайте стрелы сделаем немножко. Я. Только одну стрелу сделал. Ларка-то странная. Ну, так. О, быстрый переход, доступный пункт назначения 6. Быстрый переход между лагерями поможет вам полностью исследовать уже посещенную область. Ладно. Ну тут мы, к сожалению. О, очечкам у нас 3, но я все-таки хочу, как и ранее говорил, оказаться в том месте, где у нас есть находится, и после этого только произвести исследование. Так, у нас есть вариант походу сюда. что то она штука не хочет следовать. Здесь тоже ничего не хочет, да? Странная как парка. Очень странная. Что ладно, пойдемте по мостику. о, -о, -о, -о. Я видел, что там что-то натянутое, веревочка. то есть если кто-то здесь будет идти можно будет мост ломать неплохо так ну что будем плавать походу чего нету да хватит свои волосы поправлять толку они не высох тут у нас так и можем еще по ходу прыгать интересно там куда-то мы могли пойти нет это, это... Сыплется. Вот у нас еще есть прекрасное что -то. Давайте посмотрим. Там мамский язык. Они сюда приводили обвиняемых в преступлениях, чтобы они сражались перед взором богов, единственных непогрешимых судей. Доказавшие свою невиновность могли уйти, а виновных убивали и бросали в шибальбу. обвиняемых в преступлениях. А интересно, с кем они сражались? Друг против друга? Или... кто-то здесь был? Поразительно! Это площадка для Покоток. Вот Нужно как-то поднять лестницу. Так, согласен. Нужно как-то поднять лестницу. Ч, я вижу, что здесь можно уйти. Нужно как-то поднять лестницу. Да подожди ты с лестниц Если. Вот... Странное местечко. Нужно как-то поднять. Я думаю, это выход. Эм... как-то поднять лестницу ходить лестниц хотя может быть здесь то это обратно нужно как-то поднять лестницу думаю это выход из гробницы понятно у нас Эппа. Нужно как-то поднять лестницу. Пойдем, пойдем. Сейчас я посмотрю. Может быть. Кто-то проворонил, нет? Нужно как-то поднять лестницу. Может быть, это как-то управляется. О! Неожиданный свидетель. Рассказ Но о суде. Когда боги признали Метналя невиновным в убийстве жены, у ног обвиняемого приземлился пеликан. Все присутствующие были поражены. Этих морских птиц очень редко видят так далеко от берега. Представители богов решили посмотреть, что будет делать необычный гость. Он прошелся по кругу, расправил крылья, издал тихий звук, а потом раскрыл клюв и отрыгнул к ногам Метналя полусъеденную рыбу. Это было воспринято как явный знак вины. Обвиняемого немедленно казнили. Жесть. какая-то птица прилетела, как -то поднять лестницу. отрыгнула и... Там... Нужно как-то поднять лестницу. Боги врут. А птица сказала правду. Так, ну я. Я, конечно. Э? Всё понимаю. Так, держись, Ларк. Покойся. Нужно как-то поднять лестницу. я понимаю, сейчас мы... Придется поднять лестницу. Бесспорно, бесспорно. Э? Калам. Нужно как-то поднять лестницу и закатить под нее тележку. Ловушки, ловушки. Так, ну. Как же поднять эту лестницу? Какой со своим подъемом? Вот у нас тут дневник Жека. Проинтересный. 23 мая. Больше месяца прошло с того дня, как наша экспедиция покинула Куябу. Пока что мы продолжаем методично уничтожать наши запасы провизии, и настроение по-прежнему хорошее. Когда идем пешком, возраст отца напоминает о себе. Рейли уже несколько раз оглядывался, проверяя, не отстали ли мы. В ответ отец всегда улыбается и говорит, что скоро всех обгонит. М. Сначала надо поднять эту лестницу. Поднимем, погоди. Давай теперь сюда, падаем. Противовес заблокирован тележкой. Надо подвинуть тележку и освободить его. Так. Давайте подвинем. На голову ничего Нужно отодвинуть первую тележку. Правда. поверишь на противовес уже все да не дается потом туда по новой прыгать я понял а, ну в принципе она отодвинутая и думаете что он сюда не встанет я думаю он встанет так, вопрос вот в другом и вот делать э, вот эти. И допустим, так допустим поднимем. Вверх. Нужно отодвинуть первую тележку. Такие слушатели. А подставим. Что... отодвинуть первую тележку. Так, там все плохо, да? Так, тебя нельзя сюда да? Нужно отодвинуть первую тележку. Ты что, не подергаешь тебя? У меня нет, я... нужно отодвинуть первую тележку. Здесь опять же Так, у нас еще есть, смотрите. Нужно отодвинуть первую тележку. Тульки. Хорошо ли это? Вот в чем вопрос. Так, давайте поднимемся вверх опять. Аккуратненько пробежимся. Бегу накинули. Поэтому отправляемся. Так, что это нам дало? А. Я не понял. Нужно отодвинуть первую тележку. Давайте е ⁇ еще куда-нибудь дали отодвинуть. Сюда она, по-моему, вообще не ставится. Давайте прямо ее туда отдадим. Прикольная дичь происходит, когда она проезжает мимо. Стойки! Ну, вернее, этого места где должна стоять эта. То есть можно так даже. Зачем? Потом сложнее было проходить. Ладно. Я могу удержать левый противовес с помощью ближайших к монументу тележки. Ну, можешь, да. Я как бы туда ее и подставил. Просто когда мы спрыгнем... Я могу удержать левый противовес с помощью ближайших к монументу тележки. Не понимаю. Так, а где мы можем? Ну, например, мы обратно откатим. Ты это делал, да? Это даст? Так вот. удержать левый противовес с помощью ближайших к монументу тележки. Интересно. Вопрос. Я могу удержать левый противовес с помощью ближайших к монументу тележки. И да, видите, в чем? Я не понимаю. Здесь нету у них. Я могу удержать левый противовес с помощью ближайших к монументу тележки. Вот оно сюда не подвинь. Могу удержать левый противовес с помощью ближайшей к монументу тележки. Это хорошо, но непонятно, почему это опыт. Только я тоже не понял. Я могу удержать левый противовес с помощью ближайший к монументу тележки. Так, а есть? Тоже, да? Давайте попробуем книжку с... опустить, посмотрим, что будет. Я могу удержать левый противовес с помощью ближайших монументу тележки. в том, что даже одна поднимает. Я могу удержать левый противовес с помощью ближайших к монументу тележки. Ах, Как ты это сделаешь? Полезно, она так не. Просто что сюда бросить? А Я могу удержать левый противовес с помощью ближайшей к монументу тележки. <с <с Один через. Я могу удержать левый противовес с помощью ближайших к монументу тележки. Короче, ставим обратно. Это, это, такие предположения. Ставить обратно. Ставить ту фигню обратно. Подавать. Потом там телегу все-таки. подставить подставить. Другого выхода я. Давай. Мысли. Можно поменять тележки местами. это конечно интересно вопрос как Да, я, по-моему, не смогу это. Это просто. Давайте попробуем. Якобы все поставил. Берем эту телегу. Зачем менять тами? ого -го. Куда ты можешь подтолкнуть? Так... Погоди... Если мы вот это сюда поставим... Теперь я могу опустить противовес. Логично, она зацепит, это поднимет. Я не понимаю, почему кто-то отрывается да. Нашу территорию. запарила. Ну вот, да, и согласен, прогресс есть. Так, есть. Да что-то Да, у нас фигня тоже закрепится. ехали что я могу привязать лестницу к статуе справа от монумента ну давай Нужно опустить противовес справа от монумента Вообще, зачем это? Нужно опустить противовес справа от монумента Он опущен опустить противовес справа от монумента он опущен я не понимаю чем вообще мы ее поднимали понимаю нужно опустить противовес справа от монумента чтобы она туда пошла но она не пойдет давайте попусть серьезно не понимаю Дай заберем эту гадость Ты Нужно передвинуть тележку к другому концу лестницы. К другому концу лестницы. Нужно передвинуть тележку к другому концу лестницы. А где у нас другой конец? <къем> Нужно передвинуть тележку к другому концу лестницы. Так, почему лыжи не едут, а? Мы ее двигать можем только вперед-назад. Нормально мы ее можем... Нужно передвинуть тележку к другому концу лестницы. Да. Нужно передвинуть тележку к другому концу лестницы. интересно интересно что это вообще происходит нужно передвинуть тележку к другому концу лестницы боже но ведь она была передвинута хорошо давайте я попробую Давай, Ларка, какие теперь у тебя предположения? Что нужно сделать? Как ты думаешь? Я вообще не понял, зачем мы поднимали этот мод. Тупо... Блин, ну подняли мы и чё? Я поднялся сюда, что ли? Явно нет. как мы каким-то макаром поднялись туда. Но почему он, зараза, не идет прям в самый верх? Это что у нас? Еще что ли один? Нет, это тот самый, который мы спускали. Ай, Ай ну поднять. Что дальше? По противовесу. Сверху. Мост поднят. Но. Результата я не увидел. Зачем это все было сделано? Понятно. Так. Если... Ну зачем? Зачем? Понимаю я эти догадки. Честно. Попробуем еще раз. Посмотреть, что это нам даст. Все страшно. Мы стрелы можем... не хочет. я Как тебя еще назвать-то, блин? О, боже. Ж. Теперь можем взять. Потрясающе. Так. Дубль фиг знает какой. Готово. не готова я передумал не готова. да не понимаю я то что допустим и чё Крепится. Нужно передвинуть тележку к другому концу лестницы. Давай. а где ты? Может быть, это было про это? Я могу привязать лестницу к статуе справа от монумента. Это уже было делом, понимаешь, Ларка? этого эффекта мы добивались же. Только зачем? Кем это делалось? И мне? Какого хрена на прошлый wow. раз так не? Надеюсь, лестница крепче, чем кажется. Где? Что за нафиг? Ай, -а -а, дурдом. Ну и дурдом. Давай лезь вверх. Почему в прошлый раз так не получилось? И пожалуйста. Что пошло не так? Веревки вроде были подвязаны. Так, теперь нам нужно опять, используя механизмы... Нет, мы можем пережимся. Держимся. Ну, вот и... Туда. Сердце крокодила. Здоровье восстанавливается быть. Иначе да. вот. Мы уже сами знаем, кто это у нас. Так. йо yeah, Так. Да. Не все так. Просто Ладно. Так, да, держись. Рачка. Полезем. тут куда прыгать? И... Ас. Здесь, блин, над пропастями. Еще по бревнышку пойдем. Явно ничего. Давай. Пай, нога человечья. Так, у нас варианты. Плэнтов нету. Так, у нас есть перышко, дерево. Нам предлагает бросок Ледорова. Так, Успел зацепился. Перту давай. Я понял. 5 раз пять, да? Так, а тут что у нас? Просто вниз. Так. А это то место, до которого мы почти долетели, но не долетели. Злоу, опять что ли плыть, а? Я вас ненавижу. А это какой-то капец. Это какой-то капец. Аплыли. <звы> знакомое место, да? Просто какая-то дичь, так сказать. Почему у нас не получается нормально по дорогам все это сделать? Ух ё, там кто это? Сочек. Так, Лара. Опять нам прыгать, да? Рано нам еще прыгать было. Ты серьезно пой давай, давай можешь что за нафиг нифига себе мы дали еру идет новенькая Ха-ха-ха-ха. Так, еще прыжок. Держись. Тебе взгляд Сергея там вот что-то есть. Но, блин, я не могу почему-то туда долететь. <Слышко> <Слышко> <Слышко> <Слышко> Ну что ж, походу не судьба нам до туда долететь, но я постараюсь давайте это сделать эх, уже самостоятельно и если это сделаю, прямо оттуда начну следующий. Так, а сейчас я хочу где-нибудь... нибудь там оказаться где долго решали эту загадку. если вам понравился сегодняшний поход в гробницу испытаний взгляд судьи то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии с вами был офис всем огромное спасибо за внимание и всем пока